Наш драгоценный брат Иордан из Добрича. Давайте поприветствуем брата. Хочу немножко так сказать. Хотя бы одну, одну минутку. Иордан, да мне привез. А, как плохо быть а, опаздывающим? Ну, например, сегодня опоздал человек на проповедь. проповедь. А, ну, стоят пастор Геннадий, стоят брат Иордан. Например, на Геннадий, брат Иордан. Или кто-то включил позже телевизор, компьютер. А, и так смотрят. А, ну пастор Геннадий мы знаем. И глядят, как это да, пастор Геннадий гу познавами. Основной говоритель, основной говоритель. А, брат Иордана тоже мы знаем. И брат Иорданцы что гу познавами. Он иногда переводит. Той по некого привёж, да? Ну что-то сегодня что-то странное происходит. Но днесь все нечто странно. Пастор говорит. Пастор говорит. А переводчик его уже перевёл. А, приводача при вечер и привел пастор говорит пастор говорит а брат Иордан уже перевел его а брат Иордан вечер го привел что-то пастор так тормозит и нечто пастор дава с пирачки. что говорит сегодня после переводчика Че след а, И пока человек разберется, понимаете, да? Идуку, разберет И посмотрите, как некрасиво бывает. Ну, при, пришел человек сел, да, во время. Видите, Ничего не понимает. Ничто не разбира. Головой вертит направо налево. А, Ворти голова на и надясно. Что, что это у Иордана сегодня? Иордан? Слово знания, есть? слово мудрости. Слово на знание, слово на мудрость. Дар чудотворения. Дар чудотворения. И вообще перед, перед пастором говорит вообще. И вообще говорит преди пастора. Ну и дойдет уже где-нибудь к, к концу проповеди. И вообще уйдет к краю на проповеде. Поэтому лучше не опаздывать, правда? <laughs> Зато по-добрее да не закоснявайте. А, значит, передаю слово сегодня Иордану. Я сегодня буду его переводить. Мы меняемся местами. Значит, предавам думата на Иордан. не все разменим местата. На самом деле Иордан не только переводчик, он и проповедник. всъщност <говорит говорит> Иордан и не само переводача, а и проповедник. Говорит редко. редко говори, говорит, Но метко. Но Поэтому ну, Мне лично как пастор хочется, чтобы Иордан почаще проповедовал. Аз как пастор бы Иордан да по-честному. Тогда я, чаще, тогда я чаще буду отдыхать. Такая аж ти вам повече. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи. Мир на всички Вас. Да, Боже, мы Тебя благодарим. Пусть всем нам будет мир. Мир на зрителей на болгарско христианской телевизии. Мир всем зрителям, которые смотрят болгарско-христианское телевидение. Я бы, хотел, в мир, Я бы очень хотел, чтобы все вы пребывали в этом мире. не может быть объяснен, который не может быть объясним и не может быть, с ум, и не может быть схвачен с человеческим нашим разумом. Знаете ли, братья и сестры, драгоценные братья и сестры, знаете ли вы? Я не наши завершится сена прекрасная песен я не ожидал сегодня что наш хор сегодня закончится с такой прекрасной евангельской песней вероятно, подбудил до да а, вероятно святой сам святой дух побудил их песть эту песню сегодня за что основа. А, потому что эта песня дает мне очень хорошую чудесную основу сегодня Зато как да Как начать сегодня? И тази песен не връща в 90 години, Эта песня меня возвращает в 90-е годы. Когато беше славна, Когда болгарская церковь была в славе. нас. Когда слава Господня была за нами. Когато хороси с са хиляди по стадионите. Когда люди исцелялись под по стадионом тысячи. Когда молодые по Когда молодые люди ходили по кофейням и, смело и, без страх на клиентите. и проповедовали смело и безстрашно людям. Когда миллионы болгари Когда миллионы болгар покаялись и приняли Иисуса Христа. И не все, все испытываем ностальгию по тем временам. Мы все буквально испытываем ностальгию по тем временам. Но в один момент слава Ты Господня сев дигнула от болгарской церкви. Но в один момент слава Господня отошла от болгарской церкви. И хорота в начале то не распознах это за сезон. И люди вначале даже не поняли, что произошло в этом сезоне. Продолжиха по инерции. Продолжили. Продолжили по инерции Да се молят Молиться Да полагают ръце Возлагать руки на больных Да правят исповеди а, Исповедовать людей Но това вече не работеше Но это уже перестало работать Аз виждам много хора, които сега ходят по церквям И я сейчас вижу очень много людей, которые ходят по церквям И които отиват с надежда да бъдат изцелени и которые надеются, что они опять будут исцелены. Но не исцеляют. Но не исцеляются. Но Зина, мой приятель, от... в церкви, в а, мн Множество моих приятелей, с которыми мы вместе когда-то начали в церкви в Добриче. Совсем от различных болезней. Умерли совсем молодыми, в очень молодом возрасте, от, от различных заболеваний. И все это очень тъжно. И все это очень тяжело, на самом деле. И, това до и довело до разделения среди верующих. Люди в церкви разделились на висший церковен клир и на посетители. Люди в церкви разделились на высокий церковный сан и на обычных людей прихажан нити все с камнями. и одни и другие буквально стоят друг против друга с камнями а с и две я понимаю обе стороны но, не до исцеления. но это не доводит до исцеления а проповедники, от своей проповедники со своей стороны започнаха до да начали говорить очень горячо с, с кафедры, и несознательно започниха да использовать Божье слово как бич. И как плеть. С, да с надеждой, что они пробудят таким образом верующих. Но не работает. Но это тоже не работает. Наблюдаем, его вече 20 и говорите два и сегудини, никакого плод в то то зе на проповедвами. Наблюдаем, это уже 20 лет, что такой стиль проповедования не работает. То тугаво проблема? Тогда, тогда где проблема? Может быть, поради това, живем в последние времена? Может быть по той причине, что мы живем последние времена? Во в кую знаем много добррей по слову в котором знаем э, очень хорошо по слову станут зли, что люди станут злыми неблагодарными, неблагодарными непочтительными, непочтительными да си, не своих родителей пастуитеси своих политики, политиков Тренера на национальный по футболу, <laughs> тренеров по национальному национальных сборных по футболу. И дали тази ситуация и повлияна от духа на последнее то время. Вот что видно. А повлияна ли от духа на время? А, Повлияла ли эта ситуация на последнее время? Нека да утворим Божие эту слову давайте мы откроем библию знаете ли со удивлением что видим читалзы проблем и на двеелеи гудини вы знаете мы с удивлением сможем обнаружить что эта проблема уже тысячи лет я втези стихую спокойно могу да сложн думать о Болгаре я в этих в эти стихи я могу спокойно поставить слово болгары. И малко хора ще разберат, че става въпрос за един народ, който е две преди 2000 години. И немного не людей поймут, что а, стоит вопрос о тех людях, которые жили 2000 лет тому назад. И такая, нека да видим в послании, к Галатяни 3 глава. Послание Галатам 3 глава. От 1 до 3 стих. Мне на русский надо переводить. Значит, аж ты привеждаем на на русский язык. Я буду переводить на русский. Неразумные галатяне. О несмысленные галаты. Кой ви мая. Кто пристил вас. Та вече не вярвайте на истина-то. Не покоряться истине. Макар притучите ви вас, у которых пред глазами Иисус Христос, да безубрежен така, предначертан был Иисус Христос, всякоши распят сред вас, как бы у вас распятый. И скам саму твада научил вас. Я только хочу знать от вас: через дела по закону или получихьте духа? Через дела ли закона вы получили духа, или кото повярвыхте твакую эту чухте? Или через наставление вери? Аминь. Амин. Видите ли, галатяните имаха същия проблем. Видите ли, что галатяне, галаты тоже имели точно такую же проблему? Те започнаха по духа Они начали с духа, по духу. И продолжиха да се во в плотта. Но продолжили совершенствовать по плоти. И по-нататък что видим, т.к. ще тестирам много стихове, вот книга и чуть позже мы увидим я буду цитировать очень много стихов сегодня по галатам что они стали исключительными мастерами закона в том чтобы следовать закону хора куту получиха ссвяте дух и куту бяха спасений от проклятия на закона Люди, которые получили Святого Духа и были спасены от проклятия закона, Те за они просто забыли. И, по плот. и продолжили по плоти. Днажды, Днес... где проблема в наши дни? Сегодня где проблема? Живем в 21 век. Мы живем уже в 21 веке. В веке познания. Век и, познание не и это познание нас оно окружается отовсюду тотально, тотально. то и на Оно везде в, интернет. в интернете на, на рабочих местах во, масс во всех масс-медиях Телевизия, радио телевидение радио вестницы списания. в, газе... в газетах и других журналах и Това, освоить и положительные стороны. конечно это имеет свои какие-то положительные стороны но главная опасность, но главная опасность и в, това, в том не, что мы -то да по дух, которые были призваны жить по духу не на которые Христос дади на пол новую естество мы которым Иисус Христос дал абсолютно новое естество, природу. Мы забыли, что мы являемся новыми творениями. И, не живем наши живот. и мы живем нашу человеческие жизни по, плот. по плоти. Не. Мы концентрируем и постоянно, вверху закона и постоянно концентрируемся на законе и на религии а знаете ли Иисус Христос неду идей зато да продолжим доживяем да религиозный живот Но вы знаете о том что Иисус Христос не пришел для того чтобы мы жили вообще по религии В мостст сущности той даде нечто на полную нову он принес нам и дал нам совершенно что-то новое во втору куринтин не 5 сидянайсе во втором Коринфянам 5 глава 17 стих. Иисус Христос через Сустата на апостола Павла Казва. Иисус Христос через э, апостола Павла сказал: и ты койту принадлежи на Христос, те, которые принадлежат Христу, то и новое создание является новыми творениями. Древнуто или старуто, примина. Древнее все прошло. Всичко стана ново. Теперь все новое. В, Библия, в английской Библии, а, там, где это пишет создание, там, где написано новое творение, в някой приводе си казва «all new creation» – на полно новое естество, същество, не... создание. Да, в некоторых английских переводах говорит о том, что полностью новое создание, новое творение, новое естество – в нас не там нету от частички от старейчевек. В нас нету ни одной частички от старого человека. Не измени сотворений по нашей дух, кой-то не в моменте наповервования тони. Мы сотворены по тому духу, который дан нам в момент уверования нашего. По совсем различному начин, по совершенно другому принципу. И в, в, в, это отново в Ефесяне, 2 глава 6 стих. И, в Ефесяне вторая глава 6 стих. Господь казва. Господь говорит. И като не се воскреси. И а, а, так как Он нас воскресил. Сложен и да сидим в небесные места в Христа Иисуса. И посадил нас на, не, на небесных местах во Христе Иисусе. То есть наш дух вечер и в небесные места. То есть наш Дух находится в небесных местах, на небесах. И, и, и следующее. что то Бог Отец сказал свой на реке, что сказал Отец Своему Сыну на реке Иордан. Тогда, когда Дух слезет на Тогда, когда Святой Дух сошел на Иисуса Христа в виде голуби. И в Марк, 1 глава 11 стих. В Евангелие от Марка первой главе 11 стих, на Отец, а, слабая Отца. И дойде голос от небесата, и а, пришел голос неба. Ты мой возлюбленный сын. В теб Тебе и моему благоволение. В тебе мое благоволение. Бог не направи возлюбленные сынове. Бог, Он нас сделал возлюбленными сынови. Куда тут и старую ту плоскую естество? Где здесь старая плосиная природа? Там заковано на кресте. Она закована там на Голгоцком кресте. Как это проблематная хора, то, кой то все борет с продолжалошти грехове. Какие проблемы у тех людей, которые продолжают бороться с грехами, с различными? Те глядат в погрешното огледало. Они смотрят в искаженное зеркало. Това огледало, которое им е поднесено от интернет, от медиа, от проповедницы, которые не разбират сущената на Божието тупослание. Да, это такое зеркало, которое подносится телевидением, интернетом или те, теми проповедниками, которые не понимают вообще сущности того, что сказано в Библии. И те казват, И они говорят. О, у а ку саму имах воли. Ну, если бы я имел чуть-чуть больше воли. Штайк да, таков как царь Давид. И, э, э, я бы был бы таким же последовательным, как царь Давид. Да апостол Павел. Был бы как Апостол Павел. И, за, за да подкрепят, человек, И чтобы подкрепить этого человека, него да говорят, грешен. все люди, которые его окружают, начинают ему говорить, насколько он грешный человек. И, той да в този капан. И этот человек продолжает жить в таком капкане. Докто Господь а, искас нечто совсем другую. В то время, как Господь хочет от нас совершенно другого. То искать, да повярваем и часми возлюбленные сынове и Он хочет, чтобы мы поверили, что мы являемся возлюбленными сыновями и дочерями И во. И, и, не, не живее, но живее и уже не я живу, а что живет во мне, то живет во мне Иисус Христос. Не можем да Мы не можем усовершенствовать со своими человеческими усилиями. Тази старая природа не может быть победена. человеческая природа, не может быть побеждена. Тя постоянно что держи. С кован, с окови, Она постоянно будет тебя держать в оковах, не разберешь. Пока ты чего-то не поймешь. Че Что старое все прошло. Ти на создание. Теперь все новое, это новое творение. И знаете ли я сосудервение за белязах нечто? в галатяне 3 глава 10 стих знаете я с удивлением обнаружил что написано послание галатам в 3 главе 10 стих где, где проблема в болгарии. Верующие в болгарии и это читать Галатяне 310 а всички -то на дела по закона все которые полагаются на дела закона находятся намерят под проклятием. Потому что написано. Проклят да и всякий който не исполнява. Проклят всякий, который не исполняет. Постоянно всичко, постоянно все. в на закона. Что написано в книге закона? Може би симислите всегда, че вие не оповавате и не и не живете по закону? Может быть, вы думаете, надеюсь, что вы живете не по закону? К За сожалению, совсем другое. К сожалению, я вижу совершенно другое. Хорота вервашти те наполнусы потупихав в религии то. Люди верующие полностью потонули, буквально, утонули в законе, в делах закона. И в религию. И в религию. Те, сивообразия от человека, который выполняет свои религиозные обряды, они воображают, что когда они совершают свои бесконечные религиозные обряды, что они вырастут духовно, что они вырастут духовно и что угодят на Бога, и что этим будут угодно Богу. Невозможно. Невозможно. Не не можем доугудим на Бога. Мы не можем этим да угодить Богу. За что те не Потому что мотивы они ошибочны. Аз не казуем, Я не говорю, что это плохо. Да симолим. молиться да Библията, Читать Библию. Да и э, Соблюдаем какие-то благоприличия. Но акцентирование на не акцент на, этом, на этих вещах. Не водит до религии водит к религии и в момента в ко ту и потупим в религиа и в тот момент когда мы утоним вот в этой религии под падами под удара на голатяне 310 мы подпадаем под то что написано в послании к галатам 3 глава 10 под проклятие под прокллятьие и два проклятия гувиздами во христолто в Болгарии и это проклятие мы сегодня можем увидеть в церкви в Болгарии. болест. Люди живут в болезнях, в бед-в бедности. что то время. Несмотря на то, что в это же самое время Господь протягивает руку с небес. Господь протягивает руку с небес. И не казва, И говорит нам: О О неразумные болгары. За что уставите полнотата на дух? Почему вы оставили полноту Святого Духа? Искать да в христианской религии. И хотите усовершенствоваться через христианскую религию? Не виждате, Неужели вы не видите? Че болгарский народ не виследва, Что болгарский народ не мне, мне не следует? За что тутойням от никуда да следва религия? Потому что он никогда не будет, не будет следовать за религиозными обрядами, за религией. Иисус а Иисус был абсолютно антирелигиозен. А Если мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа людям Ту княмом предвидво в церкви ты? Мне не само в церкви. Да, я имею в виду не только в церкви, а и на улице. А Среднечти приятели, близкие, а также на улице приятелям, близким, знакомым. То тугала хорот, а чти не следвот. Тогда люди будут нам следовать. За что то Иисус проповедывающий Евангелие, то новая весть. Потому что Иисус Христос проповедует новую весть. И хоры того следовали на огромные толпе, и люди следовали за ним тогда тысячами. И не, не следват, и Если сегодня люди за нами не следуют, я Это ясный знак. Че что мы проповедуем другое Евангелие? Че нашия живот другое Евангелие, Что наша жизнь проповедует другое Евангелие? Преди два месяца. Два месяца тому назад, видях один мой приятел, я видел одного моего приятеля, да в в Добрич. он прогулился по парку в Добриче. И спрятал да со снегу. И я немножко остановился, чтобы с ним поговорить. И той започна, полека, полека, умышленно верата. Я умышленно повел разговор к Вере. И той да лошу против и против веры. и он начал говорить что-то очень плохое против церкви против веры за сожалению, много нештата, бяха верни. к сожалению многие вещи о которых он говорил они были верными но я молился богу чтобы бог дал мне слово знания ну, уже дал и Извинаюсь, мне дойдет другая идея на ум. И в этот же момент пришла интересная идея мне в ум. Ему казах, приятелю, я говорю ему, приятель, ты, си стал, христианин". ты стал христианином. И тот направит такие большие У него такие глаза большие стали. Бешетолковал удивенча, не можа дами отговорить ничего. Был настолько удивлен, что ничего не смог ответить мне. Ему казах, знаешь ли? Я сказал ему: Ты знаешь, ты сейчас немного близок к Христос. Ты сейчас очень близок к Христу. За что то Иисус, со что беши преследован не от религиозните в удаче, потому что Иисус Христос тоже был преследован от религиозных лидеров того времени. Тяни горы с они его не понимали и вот хварлиха наполну и просто отрессали его след, това, след това той минуте да после этого он где-то минут пять молчал и ничего не мог ответить снегу видите ли я мог бы спорить с ним долго а сам человек это я образованный человек начитанный знаю историю но сколько бы примеров он не приводил из истории. То винагаш те бы мне ответил каким-нибудь контраргументом. А А когда ему сказал истинное Евангелие, что Христос пришел? Задо да разби религиозные системы во тот же свят, чтобы разбить религиозные системы этого мира, и дать на хората новое естество, нов живот, и пришел, чтобы дать людям новую природу. И твоя нечто гуграбна, и это его захватило. Затова, поэтому, никуда, никогда. Не используйте слово на Бога к этому бич, срежь то свой, те невервашти познать Не используйте Божье слово как плеть против своих знакомых, близких, соседей и друзей. За что то тугаво из лизами от благодатта. Потому что в этот момент мы выходим из под благодать и попадаем под проклятие. тоже попадаем под проклятие. И в сущность во в Галатяне 3 глава 24-25 стих Послание Галатам, 3 глава 24, 25 стихи. Не виждами, че законат, имаше саму, беше даден на хорта по единственная причина. Мы можем увидеть о том, что закон, он всего лишь был водителем а Галатяне 3, 24-25. 3, 24-25 Галатяна. Така че законат, за нас дети водител, или, то есть, Таким образом закон, закон стал для нас детоводителем, наставником, учителем. Да не Христа, чтобы довести нас ко Христу, но следит э, за, за да через веру. Чтобы мы были оправданы через веру. Но, на но после того как вера приходит. Не под мы больше не под законом разбиратели закон от понимаете ли вы, что закон он уже свою роль исполнил в, момента, в, Христос, в тот момент когда мы приняли иисуса христа не попадами в совсем закон мы попадаем в совершенно другой закон. Под закона на любовь то под закон любви и тугава саму и только тогда осознавайте осознавая кто мы на самом деле чеей сме на пол нового создание что мы абсолютно новое творение можем да влезем во сверхъестественно мощь на бога можем просто войти в сверхъестественную мощь силу всемогущего бога может быть это что-то новое? Что новое Нет, не в Старом Завете, еще в старом завете ветхом господь дал, преобраз на този живот. Господь дал прообраз вот это новой жизни а время сега, да много у нас нет сегодня много времени чтобы рассматривать много историй старого завета видам я пример ну хочу дать всего лишь один какой короткий пример может се много вы конечно можете потом вспомнить еще и много других примеров но да напомня за на давид но я хочу сегодня вам напомнить о могучих воинов царя давида которые много преобраз который для меня это такой очень хороший пример. Пример, Как вине можем каков плод можем Какими мы можем быть и каким, какой плод мы можем принести? Мы можем даем и совсем друг живот. Мы можем иметь совершенно другую жизнь. Знаете, завет. Вы знаете, эти люди жили в ветхом завете. Иисус. Еще не было пролита крови Иисус Христа. У них не было доступа к новому творению новой природе И все эти а, и все эти 37 могучих мужчин Господь ги давид, а господь дал давиду во время в тот момент когда царь давид был изгнанником когда он, по пещерите, преследован див когда он жил в пещерах и скитался как дикий зверь ихора мы исбра бог каких людей послал ему бог спецназ настоящий спецназ отлично тренированы? отлично тренированные не Тебяха те убийцы нет они были убийцами блажницы должниками преступницы преследова от закона преступники которые были преследованы законом но куратуеду косныха и но когда коснулась до, до царь Давид, до, царь, до будущего царя Давида, и глядаха на неговата вера и неговый живот, и когда мы смотрим на его веру и на его жизнь, они смотрели, они смотрели на его веру и на его жизнь, и те се Они преображались. День за днем. День за днем. До тугава. До такого момента, до кото станах острых увита силы, пока они не стали ужасной силой Кажите мне, возможно ли по плот? Скажите мне, возможно ли по плоти? Един мажда убьет 800 человек во в бой за один день. Один мужчина убивает 800 мужчин за один день. Невозможно. Два Нев... даже и в комикс стегуньяма. Невозможно, даже в комиксах такого не найдешь. И и можете прочитать, за заустанели И можете прочитать за как видела из Вершвака за других мужчин, как, какие дела они делали? Как из Вершвака те твари нечто? Как вообще они могли такое делать? Куда тупозволиха на святом духе да преобрази сердца Когда позволили святому духу преобразить их сердца? Те повярваха, чи могут добыдат да нечто различно? Они поверили, что они могут быть <laughs> другими. Вземите на один человек, на едина нация вера. Возьмите а, одну нацию, одного человека веру. И те ще се в, просто в толпа, в роби. И они м -м, могут превратиться в одну толпу а, рабов. Защо мислите, че когато дадени хора са в робство... Почему, почему вы думаете, что если эти люди находятся в рабстве? Нет, не, как в психологии. Ну, как, как, какие-нибудь люди, например, находятся в рабстве? Первая задача на технике порубителей. Первая задача их прародителей? Порубителей. А, порубителей, да-да-да. Это причупят волю э, Сломать их волю. Добавить им достоинство. -то. Забрать их достоинство. За даги да управлял от лестну чтобы управлять ими спокойно поэтому... Христос ви казва различно. поэтому иисус Христос всегда говорит что-то другое различное. На его цель уже 2000 лет там, в течение 2000 лет она другая от свят Uh, выйдите из системы этого мира. Не соображивайте с свят. Не соображайте с этим миром. Каково означает вада уйти в монастырь, Что это значит, уйти в монастырь? Нет. Нет. Да Доживем по другому. Доживем по другим принципам. Да глядим его в другую углядалу. Давайте будем смотреть в другое зеркало. И аскетам да Хочу вам прочесть сегодня. Во в Галатяне послание Галатам. Момент, извините. 14, 15 и 16. Послание Галатам 5. Третья да, глава. Третья? Да. Третья глава, 14, 15 и 18 стихи. Пятая глава. А, да. А, Пос, да, пятая глава, послатом, Послание Галатам 5 глава, 14, 15, 18 стихи. Да. За что тут целит закон, исполняя в одно из Потому что э, весь закон, он э, в одном Раз. значении. Убить ближнего как у ближнего как самого себя. А купать один друг, все хапите и съедите. Если бы э, э, э, э, друг друга угрызаете и съедаете. Се, да друг да Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Зато я поэтому говорю вам, живете, според изисквания на духа, живите по духу, и няма да на плота. И вы не будете исполнять вожделение плоти. За что плота желает противното на духа? Потому что плот желает противного духу, а дух плота, а дух желает противного плоти. Те противят един на друг. Они противятся друг другу. А же живете спорят Духа, если живете по Духу, вы не сте вече под Закон. Вы уже не под Законом. Твоя сущената на то, как да излезем от старого естество от Закона и от религии. Как выйти нам из старой природы, из-под Закона и из-под религии. А как духа? Если живи, мы живем по духу, не вече не сме под закон. Мы уже не под законом. Старую естество. Старая природа. Религия это? Религия. Закона? Закон. Наши человеческие пороки и слабости? Наши человеческие пороки и слабости. Тебе вече не мот сила. Уж больше не имеет никакой силы. Как благодарение на гулямосому дисциплина? Что это благодаря большой самодисциплине? Не. Нет. Точно по причина, Точно по этой причине. Крест соблазн. Крест всегда был соблазном за Для неверующих. За сожалению и за некую невервашти. К сожалению и для некоторых верующих. За что-то на нас по человечески не трудно. Потому что нам по человечески трудно. Да това безумие, понятие это Как просто. И не да сме много учени, и не нужно быть ученым. За за да схваним тае простечка истина. истину. Мы уже новое творение. Но такая как-то по времени, на может быть первой церкви церковь обьягла некоторые может быть, первая церковь это были какие-то сверхлюди? Не, нет. Четейки Новый Завет. Читая Новый Завет. Не виждами чити, со что понякуга залитеха. Мы э, видим, что они тоже иногда ошибались. Помните ли апостола Петра? Помните ли апостола Петра? А той, между прочим, и чудесен пример за тво, как какого человек может достигнеть, да когда-то осознав, что есть новое создание. Это очень, кстати, хороший пример того, что как человек может э, пре преобразиться и стать новым творением. Апостол Петр имел шанс закончить самый невероятный библейский институт. На него мы преподавали профессор Иисус Христос. Потому что ему преподавал сам профессор Иисус Христос. И как кубачек, каков беше плода Но однако какой был плод на твоем обучении? Этого обучения. Венец на твоем обучении, венцом этого обучения беше до да отрези уходу на один человек. Было отрезать ухо <laughs> одному стражу и даже отречь отрипать его от своего учителя. И три раза отречься от своего учителя. И точно, нещо, до И точно это довело его к очень глубокому покаянию. Осознал он осознал свой собственное бессилие. Бесилие своей человеческой природы. И когда он начал творить чудеса. Венага след библейский университет? Точно после окончания этого библейского университета? Не. <свят> Нет. <свят> на дух. Когда принял силу Святого Духа? И то есть исполнился снова неподозированная мощь. И он исполнился с новой, невероятно передозированной мощью. <свят> и и старое его имя было Трастика. Старое его имя имело значение. Тросник, но стана камок, скала, но новое имя переводится как камень, скала, канара. Той, то из сущности стряхливец. А, он был пугливым Триска. человеком, Трус, трусом, и излези с риск на живота себе пред огромная толпа в Иерусалим. И потом он вышел перед, перед огромной толпой в Иерусалиме. То а он был евреем. То есть знаешь, как его может допустить да два? Он знал, что может его ожидать. Может ли да того распинат на кресте того да прибить извандердасками не спорят закона? Да, его могли также распять на кресте или побить камнями по закону. Ну и здесь без страха. но вышел без страха. И сочти один, си прибавих в этот же день прибавилось, присоединилось к церкви 3000 более трех тысяч Тогава, беспомощность. Это точно тогда, когда апостолы осознали свою беспомощность. И это может. И приняли Божью неограниченную мощь, силу. А если мы хотим, да изобилно, плодове, Приносить при изобильные плод, плоды, трава, да Поступим к Павел. Нам необходимо поступать так же, как апостол Павел. Да забравем забыть все, да се отречем от сечку, отречемся от всего того, от опыта си, от своего человеческого опыта. От гулямота с человеческой мудрости, своей большой человеческой мудрости, За да предубиим. Он у вас капуценно нечто. Чтобы приобрести что-то очень драгоценное новую ту естество, новую природу, нового человека, новый человек, кое-то не ама ни что который не имеет ничего общего со страх, со страх, со скульбанией, с колебаниями, с неуверенность, с неуверенностью. Господь мне дал дух, Господь дал мне дух на сила, силы ловский дух, ловское помазание не дал. Лысков. Помазание, помазание льва. И не сме и мы способны да извершваме великие дела. Творить великие дела. Има един уникальный человек. Есть один уникальный человек. За да не си расскажи за него. Немножко ну, хочу рассказать о нем. За да не помыслите чтобы вы не подумали по на возможно. что только во времена апостолов такое было возможно человек, как казва, джон человек э, э, по имени джон Мелинда. мулинде он живет в уганде человек. это человек повлиял на который повлиял на целую нацию той нация. Он э, повернул целую нацию, повлиял. Тогава, осознава, Тогда, когда осознал, в что есть какая-то проблема в его служении. Той вырашил сечку правильно. Он все делал все правильно. Полагал реце на руки на больных и, хора се и люди исцелялись даже если продал, целое даже продал все свое имущество, то притяжал один апартамент, у него был одна квартира, был чиновник, которую он заработал, когда был а, обыкновенным банковским чиновником, и дарил за и подарил все свои деньги для Евангелия на Евангелие но вопреки вопреки этому разбира, че има он все еще осознал что есть какая-то проблема и, се с си сердце Бога, и когда он обратился всем своим сердцем к богу бог его изобличал плеччала бог его очень сильно обличил ему указа вам мысли чистоного гуляма раута за что-то седади апартамента апартамент? Ты думаешь, что ты большую работу сделал, когда продал свою квартиру? Мислишься часигулям араута за что-то полагаешься и больных исцелявать? Ты думаешь, что ты делаешь большое дело, когда возлагаешь руки на больных? И такая натата к низким дары рассказом И так далее, и тому подобное, не хочу подробно рассказывать. Но следка тутой переживала полное изобличение от Ну после того, как он пережил полное обличение от Господа, то есть и утричил сечку. Он отрекся от всего и издиго глаз точно как катуев и воскликнул своим голосом точно как иов Ася, кай, господи говорил сам за нешта, за ничто не сам а, я какаюсь при тобой господи а, говорил за нешта, за -то я знал. говорил а, о таких вещах которые я сам на самом деле не понимал и знаете ли каквол следова и вы знаете что последовало те собиливав в джунглах то заедну со с духовниести совет. Они были в джунглях с одним таким духовным советом. Там, где эту переживал твад сечку то изобличения и перемены. Там, где он пережил вот это полное обличение и перемену. И в кисел джунглата. И возвращаясь из джунглей, оште первую то село приску эту переменат. Первое село через которое они проходили. Переживал твое, все апостол Петр Павел. Пережила все то, что переживала когда-то первоапостольская церковь. Студитьих хора. Сотни людей. Все исцелял от. Исцелилась. то им самую исцеляла хора. Только одна тень этих людей исцеляла больных. Вот тот день на татак, та волна не спиро. С этого дня и дальше эта волна она не останавливалась пока не изменилась вся нация. Это очень хороший пример. Который иллюстрирует, который иллюстрирует, Сущность того, что я сегодня хотел вам сказать. Что наши человеческие методы могут дать ногу мальничку плод могут принести один небольшой плод, но но а если мы хотим да до это прикоснуться к Божей неограниченной силе, да хорокул нас нации, так чтобы изменилась или трансформировалась вся наша нация, все люди, которые окружают нас, то трава да позволим на Христос да, он, Господь на целое общество, да осознаем, кто Христос да, то просто нужно позволить богу что-то в нас поменять осознать кто или кем является на самом деле Иисус христос помните ли случай, когда одна группа евреев, помните ли вы тот случай когда одна группа евреев и это написано в книге деяния 19 главе а, видят, что делал апостол Павел, и и, да и они решили тоже ему подражать. Не бяха хора. и это были не случайные люди. Те бяха сыновей на иудейский первосвященник. Они были сыновьями иудейского первосвященника. И те духа И они пошли к больным. И казаха, в името на Иисуса кого-то проповедует апостол Павел. И они э, говорили этим людям, в имя Иисус Христа, которого апостол Павел проповедует. эти исцеление, освобождение, там, будьте исцелены, вот, да свободны. Но как восы случай, Но что потом произошло? Злие духовые, злые духи, все у Барнаха и два мнегира Скасаха, обернулись к ним и едва их не разорвали. За что? Почему? за что-то исповед без Христос и кхо потому что исповедь без Ииссу Христа она пустая дьяволакуга не се страхуовал от наш исповеди дьявол не имеет страха от наших исповедей то есть и от вот то какойто из нас он боится того кто за нами на 24 ноября 2012 гудина 24 ноября 2012 года Аз имах у меня было одно уникальное переживание бях на, а, разбит. был полностью разбит следствие определение ситуации в живот. вследствие того что у были определенные ситуации в моей жизни исичку бях на церковь. я был в церкви исичку то может пред Господом. все что я мог сделать тогда это просто плакать пред господом не имел силы доказать да, да ничто. Не было сил даже сказать что-то. Сам указывал Господи, а сам победенут наибеднейший цигане в Болгарии. <рес> Только я говорил, что я бедней самого бедного циганина в Болгарии. И тогда я переживал точно до обучаю на этого отчаяния. И точно тогда я пережил что-то в самой глубине своего отчаяния. дух Духовными попадая. В зала на царя. Мой дух попал в тронный зал царя царей. Я бях в духа си трона на Иисус Христос. Я, я был в духе и я упал перед троном, где восседал Иисус Христос. Крака. Я был у Его ног. И плачих. И только плакал. И Господь сложи нежно ръка на ми. И Бог нежно положил свою руку на на мою. И Мой. И сказал: "Встань, сын мой, за что то аз ще твоите, да, в Потому что я все все переверну в победу. В и, в и в следующий момент он дал мне различные видения. И одно, тех одно из них было: показал Он показал мне Божью армию. И тази армия на святите, на Это армия святых верующих. На Она шла по одному боевому полю, полю сражения. И не нет марш беше такъв, с этой армии был с каким-то безумным таким ритмом. Те не бързаха, Они не торопились, но не се и, но и не шли медленно. Те они маршировали с одним таким равномерным темпом. Но, на Но все крепости врага они просто падали. Те завладяваха и помитаха всичко по И эта армия завладевала и просто всеми пространствами, по которым шла. Я удивил, казах, вау, страхотно. Я Удивился очень и воскликнул: Вау! Прекрасно! И с раз ворота. И сказал, мы верующие, <laughs> это большое дело. Не видях. Пока не увидел. Угром нет лов на тазе армия. Огромного над этой армией. Этот лев был над армией. И когда армия только приближалась к какой-то крепости, то и Этот лев давал очень мощный рев. И от силы этого рычания на крепости Стены этих крепостей они просто рушились. И тогда я понял. Что что сущность на нашей победы, нашей победы ловит тут племя то на Юда. Это лев из колена Иудина. Не сами по Мы сами по себе не можем до да уплашем врага. Не можем даже испугать врага. Той, что с уплашет, туга кугату ловот и в нас. Враг испугается только тогда, когда увидит льва в нас. Амин. Амин. Слава да будет наимитуна. Слава будет Его имени. Аминь. Аминь. Слава Богу.